канале кафтон Геймс и сегодня мы продолжаем проходить с, э, his war of mine так. На прош... в прошлой серии мы кажется успели построить э, э, слесарный верстак да и сделали лом да не лопату лом мы не смогли сделать да Лекарства у меня, надеюсь, они помогут. И, кстати, перед тем, как мы начнем играть, я попрошу вас подписаться на канал, потому что большинство моих зрителей смотрят видео без подписки. Подпишитесь, пожалуйста. Вам не сложно, а мне очень-очень приятно. Тем более, скоро у меня будет 30. -ник. А на 50 подписчиков я обещал, и я выполню, что... Я, да, я разыграю э, деньги, сколько? 350 рублей вроде Точно не помню, я потом Старых видео посмотрю Но, кажется, да Так Это марку. Это... Бруно у нас Устал, у меня сейчас А вот все нормально Елец Так, они голодны, но не сильно, да? Ну да, мы... А где? Что не так? Погодите. Мне одному кажется, или тут что-то не так? Да... Ну-ка, Павло. Так вот мы продолжаем. Как и в прошлый день мы остановились на третьем дне. И я сходил в этот в разбомбленный дом. Разбомбленный. И набрал те ресурсы, которые мы набрали в прошлом видео. Так. Ты не устал. Попало. А стал как поди так у кого голод сильный у не у кого Ладно, берем баруну и делаем ом потому что я набрал ресурсы на он надо будет нож кстати сделать и не хватает немного ком деталь для оружия а если к нам торгуец, конечно, пришел, вот это да было бы. Я бы у него, во-первых, купил воды, во-вторых, купил бы этот э, что я, еды, ой, воды еды, ну и еще вот эти как раз детальки. Так, быстрее сюда. Будем сейчас все вскрывать. У нас, наверняка, там имей. Во. Во, уже неплохо. Да-да, сейчас, погоди. Чуть-чуть. Он там поломает. Быстрей. Ага, ага, ага. Вода. Книги. Отлично. Беги, блин. Сейчас готовить будем два блюда, получается. Ну, он сейчас начнет вот это вот свое. Давай Все, Так, что ты хочешь? Что я хочу? Три вот этих И... Эм... А воды нету? Ладно, Я бриллианты нашел сразу скажу. Так. Еще что-нибудь. Еще что-нибудь. Я не буду ему отдавать. Я так пооцениваюсь. То есть тебя это не интересует, да? Инструменты. Даже так. Давай больше. Ну, Во-первых, у вот два бриллианта. Отлично, мы договоримся. Дом по духе у Так много давать не буду. Не, я лучше вот так сделаю. И добавлю... Лекта... Блин, а вот не хочется. М -м -м. Как получается, я всю воду отдам... Не, не так не пойдет. книги нет М -м -м, да травы <проскот> ну а травы блин не блин жаба душ <проскот> ах ты же лабяга вот Нет. Давай чуть меньше шестинок и добавить. Так, фух. Еле как наторговался. Иди отсюда. Мне не интересно. Вот собака-то. Ладно. Ч мы. А, да. Ну, их скрыла, шпики Кошмар. У кого голод сильный прям? Голден. Ну, ну это ладно. Они не сильно голодны. Я думаю, можно подержать, пока не будет сильно голоден. Потому что я играл уже в эту игру. И на ПК. И на телефоне. У меня есть некий опыт такой. Так, ты бежишь. Вот Ломает какие да, гулины быстрые. Ломает. Давай, мы слышимся. Сколько у меня там 5 минут? Неплохо, но маловато. Для видео будет маловато. Давай. Пожалуй, графика как на леске бумаги, Ну, довольно интересный геймплей, так, скоро уже ночь, надо успеть все дела сделать, но у нас их не так много, а, что у нас с и все? Сейчас мы. Сейчас я посмотрю вот версак. Сейчас я посмотрю, что у нас есть. Мы в прошлой серии еще построили вот водосборник. И фильтры, Делаю, делаю фильтры, Потом водосборник. Павел еще не выспался. Мне это не радостно. Не, выскую. Давай, давай. Сейчас. Угу. Так бы и провалялся. А я бы и не заметил, может быть. Так. Куда оставить сюда? Да, да, давай. На самом-то деле. Давай и бруно. Ну, тут, типа, да, пока что плюс 16. Зима, кажется, на 20-21 день, либо около того. Поэтому... А, вот самогонный аппарат. Так. Так. Так. Так. Вообще, вот этот самогонный аппарат это хорошая штука. Да, и радио тоже надо будет сделать. Но, потом. Потом. потом. Угу. Давай. Да, сделай. Я вот думаю... Вокруг ей валяется много материалов, мы можем сместить из них что-нибудь полезное. Угу. А вот. Но я думаю, мы уже все сделали, что могли. Сейчас бруну. Иди подготовь блюдо. Точнее, топливо. Топливо. Какое вот это идет? И сколько? Ну на все книги сделай. Я потом посмотрю, куда его девать. Вот так, вот, сюда, М -м, куда где-то, ну, вот так вот. Так, все. Да, хотим. Так, теперь ты охраняй, ты спи. Ты побежишь. Ну да. Так, ведхай это ущебь. Гараж. Так. Там много запчастей. Ну вообще тут вообще-то... Вот раз. Там еще много чего осталось. Я это знаю. О, уже 10 минут, кстати. Ну, да. лопату взять. Погоди. Я хочу взять сахар. Для самогона нужен сахар. А самогон нам нужен очень. Еще десяточек. Два десяточка сахара. Я не знаю, какие там... Раскапывай. Никто не мешает. Опа, а от здорово помогает, да. Это отлично. Потому что вот здесь... Сейчас я вам покажу, когда он докопает. Здесь был завал, в прошлой серии я его не заметил, и не стал раскапывать, тем более у меня не было лопаты. А вот сейчас, когда я наверстывал что мы делали в прошлой серии, я заметил и решил раскопать. В итоге я потратил почти 7 месяцев по Сигареты я продам. Давай, сбивай замок. Я вот купил сигареты, получается. Ой, нашел. Я ими поторгую. И что-нибудь куплю. Это точно. Сто процентов. Что тут? Так, одна из листовок оброшенных на город. В ней написано. В городе проводятся анти террористическая операция оставшиеся в городе будет считаться пособниками террористов Для и обеспечение безопасности себя и близких немедленно покиньте погрин армия гарантирует вам безопасный коридор мало кто верит им после расы... под... э... или как-то тогда Так. Думаю не надо больше кофе табак ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Ладно, что взяли, то взяли. Идем домой. Марка уже в убежище. Да. Давай уже. День четвертый. Да. принес бинты теперь займемся той раны какой-то да? кто-то пытался нас ограбить должно быть они были более испуганы чем мы поэтому мы они смогли нанести немного вреда лишь немного вреда как жаль что у нас не было оружия оба получил ранение на грабителям не удалось ничего унести. Эм стоит уносить Паво эти обстрелы, снайперы, нехватка провизии, от всего этого хочется спрятать, лечь и загадать. Мы не можем позволить себе раз... раздавить наш дух. Мы должны показать, что они не могут отнять наш... у нас наше от достоинства. Здесь тяжело. Но знаете, как поступали, у нас? Как поступали мы? поступали у нас на улице так и он что-то неужели в городе перевели все животные вот он очень голоден сейчас пойдет и вот у павла царапина какая легко ранен Ой, легко. но это ладно марку Уложись спать а Павло, получается, и так выспался. Все правильно. И... Так. смысле. А! Ты тоже очень голоден. Иди поешь. Бруно. Иди спать. Я чуть-чуть перепутываю. Ладно. Бинтов бы... Бинты вам не нужны, не бойтесь. очень вкусно, но гоу тут олеет не жалуйся. Даже не думаю о жалобах. Легко болеет и ранен. Хотя тут легкое заражение, как я уже сказал, может повести к большой легкой, точнее царапина, может повести к большой беде, как я и сказал, собственно. У нас, пожалуй, все подписывайтесь на канал ставьте лайки если вам конечно понравилось нажмите на колокольчик чтобы всегда узнавать когда выходят мои новые видео ну а пока на этом у нас все встретимся в следующем видео и всем пока пока